Если вы заглянете в свой ум, в личность, которую вы себя считаете, то увидите, что ваша так называемая личность по сути представляет собой разные степени запора. Это мне не нравится, этого я не выношу, я не могу делать то, не могу делать это, мне нравится только так, иначе не могу. Это разные степени запора. Чем вызван этот запор? Запор в физиологическом смысле означает затруднение движения в кишечнике. А здесь... Это запор ума и осознанности, они зажаты. Нет свободного течения жизни, жизнь ограничена, потому что вы способны ощущать ее лишь посредством инструментов вашего тела и ума. Если ваше тело или ум каким-то образом ограничены, то ваша способность ощущать жизнь сужается. Это проявляется по-разному. Вы удивитесь, ведь многие из вас думают, что вы переросли эти вещи, но когда вам было 10 лет, ваш дядя, Ваш дядя сказал про вас что-то, он назвал вас идиотом. Вам уже 50, Сорок лет назад он назвал вас идиотом, и вы все никак не успокоитесь. Вы видите его, он назвал меня идиотом. Так это и продолжается. Чем более конкретна ваша личность, тем больше царапин и ран вы несете. И это не телесные раны, которые можно вылечить, потому что это раны, нанесенные самому себе. Их хранят как свидетельство жизненного опыта, и поэтому они не заживают. И поэтому происходит все это — этот человек не нравится, этот не нравится, этого я люблю, этого ненавижу, этого терпеть не могу. В следующие 24 часа сделайте вот что. Все эти дяди, друзья, враги и так далее, не нужно говорить им «я тебя люблю». Это не обязательно. Но внутри себя. Вы должны прийти к абсолютному чувству принятия всего. Кто-то что-то сказал, кто-то что-то сделал, кто-то наступил вам на ногу, кто-то сел вам на голову. Простой рецепт. Только на 24 часа. Придите к абсолютному принятию всего. Your mental things, your emotional things, your bodily things, своего ума, эмоций, тела, социальных things. явлений, любой ерунды. And Просто примите that. все, как есть. Вам не нужно ничего any ни с кем делать, Just только внутри you know. себя. Если вы поступите таким образом, жизнь будет происходить гораздо масштабнее.